Добрый день, дорогие друзья, и снова с вами Куликова Анастасия. Сегодня мы поговорим с вами о тенежке как этапе жестовской росписи, и покажу вам на практике: что вам необходимо знать: то что используются краски прозрачные, так как их называют в жестовской росписи? Это синие, красные, зеленые тона. На черном фоне они не видны практически, поэтому не стоит бояться заходить на другие цветы. Вот, и осторожничать используется для тенежки э, кисть белка по размеру примерно семерка мы делаем кисть лопатка предварительно э, промакивая поднос не оставляя жирных пятен больших льняным маслом либо подсолнечным итак краски готовы кисть готова начинаем работать сначала проходим по основным пятнам цветов и листьев то есть задаем тон где будет тень Потом плавными движениями сводим эти теневые участки к светлым обычно в розе например это кубышка и под кубышкой тоже теневое место либо допустим еще бока тоже иногда задействованы а в ромашке это естественно задняя часть либо боковая и середина также пятилистники и так далее. В листьях мы обязательно показываем а, теневую часть либо а, кроплаком красным любым, либо зеленым, можно синим тонами. Хотелось бы более подробно рассказать о оттенках цветов, которые мы наносим например на белые цветы могут использоваться либо серый тон который наводится со всеми с участием всех краплаков, либо отдельные яркие пятна которые, благодаря которым потом получаются яркие красивые цветы а желтые цветы тенятся либо красным иногда зеленым добавлением ну, с другими понятно В принципе, я рассказала о тенежке. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, пишите на YouTube, либо почту. Подписывайтесь на канал и получайте обновления. До новых встреч!